здравствуйте дорогие друзья с вами Вести Волкон и я Вичезар. сегодня мы продолжаем ведическую концепцию здоровья урок номер 13 и поговорим о питании ответим на вопросы как надо питаться с чего начать какие продукты использовать на каком огне готовить на все эти вопросы мы попытаемся ответить в этом уроке подписывайтесь на наш канал и мы начинаем вспомним Традиционные методы, которые использовались нашими предками как они питались. Возьмем традиционные конфессии или религии, такие как христианство или иудаизм, откройте Тору или Библию и прочтите шестой день творения. И что там написано? Там написано: и дал Бог человеку в питание, каждое семя от растения и каждый плод от древа, и даже животным дал он пищу каждое семя от различных растений это о чем говорит о том что вот первая заповедь говорящая о тех принципах которые даны были теми существами которые собственно говоря основали цивилизации или были основателями конфессии то есть богом которым поклоняются христиане и иудеи. Много споров, различных сегодня, о принципах питания. Мы можем вспомнить э, фильм «Осторожная еда», где Ольга Бутакова говорила о питании, о принципах, что можно, чего нельзя и как у нас усваивается. Мы можем вспомнить Юрия Андреевича Фролова, который очень подробно рассказал о питании, принципах э, и о том, насколько вреден на тот рацион, содержащий мясные продукты. Мы можем вспомнить Марву Аганян, которая рассказывает о принципах питания. Но наша задача сегодня все-таки соединить наследие наше, то, чем питались наши предки. Имея в виду, учитывая мнение специалистов теперешних и мой личный опыт 30-летний, который говорит и мне подсказывает наиболее приемлемые принципы питания и как перейти на здоровое питание. Что же все-таки такое пища? Для чего она нужна? В современной а, науке известно, что питание это 10% всего лишь той энергии информации, которая требуется для нашего организма. Для того, чтобы пополнить ее энергией и информацией, наполнить кровь, органы и системы, о которых мы с вами на прошлых уроках рассказывали, в уроке о пищеварительной системе. Для того, чтобы мы ее что сделали? Переварили, усвоили, насытили необходимыми микроэлементами, насытили кровь. Опять-таки определенным количеством информации, в первую очередь, во вторую очередь, уже теми элементами, которые, опять-таки, насыщают наш организм. Для чего? Для того, чтобы мы были работоспособны. Для того, чтобы мы выполняли определенный вид труда. В данном случае приведу все-таки и склоняюсь к правильности мужской, а, мужского применения труда, как говорил Толстой. Два часа тяжелого физического труда, два часа легкого физического, два часа творческого и интеллектуального, и два часа духовного труда. Вот это принцип, на мой взгляд, правильный. Для чего мы едим? то Для того, чтобы мы были работоспособны, то есть чтобы мы созидали, о чем мы также в наших роликах говорили, идею притворяли в мир, то есть творили. Делали полезное для общества, для себя, для семьи, для рода то, что необходимо. В современное общество, к сожалению, далеко ушло от тех правил и принципов питания, которые заложили наши предки. Есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. Вот известная такая фраза, которой мы придерживаемся. Так все-таки сколько же... Питание нам требуется. А нам-то требуется, вот берем мы эти 10%, которые физическое питание дает нам энергию в день. 10%. И эти 10% усваиваются у нас для того, чтобы мы трудились. Друзья, следует отметить э, один из интересных вопросов, поступивших от наших зрителей. Азамат Тербетчиков задает вопрос, а что такое 10%? Вот питание, которое мы озвучивали в наших предыдущих роликах. 10% отвечаю. Это то количество энергии, необходимое для поддержания нашего физического тела. И для того, чтобы оно было трудоспособно. А также Азамат еще спрашивает. А если я духовно развиваюсь, энергетически работаю над своими каналами, чакрами, а питаюсь неправильно, это не значит ли это, что это питание не будет для меня вредно? Отвечаю, будет. Потому что вот эти 10%, которые вы употребляете, из, всей, из всего количества энергии, поступающей в организм, имеется в виду энергии солнечных, земных, космических и прочих, и вот эти 10% от физического питания, неправильного питания, дают вам 50% заболеваемости, даже при условии, если вы будете духовно развиваться и энергетически. Но скажите мне, пожалуйста, что такое духовно развиваться неправильное питание употреблять? Ну то есть вы знаете, что такое человек, духовный человек, знаете все его системы, чакровые системы. И вы наперекор этим знаниям употребляете все, что не попадя. Это нонсенс. Это, это не... Вы знаете, вы перескакиваете с первого класса в пятый, например. Да? Если вы не наведете порядок у себя в доме, о чем я уже говорил, не наведете порядок самый элементарный в питании, то как вы можете духовно развиваться, скажите, пожалуйста? Убивать будете животных? И вы считаете, что вы духовно развиваетесь? Это абсурдно, на самом деле. Вот так я отвечу на этот вопрос. Из чего начать вообще правильно питаться, чтобы перейти к здоровому питанию? Есть несколько этапов, и эти этапы лично я проходил. Вот первый этап – это нужно разделить еду с питьем. Это первое, что нужно сделать. И как только вы разделите, Сухую пищу, о чем еще Михаил Ломоносов говорил, что наши предки славяне питались сухую простую пищей. Почему? Потому что вы не запивая еду, тем более хлеб, у вас она начинает расщепляться и усваиваться в нормальном режиме. То есть у вас желудок начинает работу свою, выделяются ферменты, о чем мы уже говорили. Из желчного пузыря небольшое количество желчи, ну для того, чтобы обеспечить вот пищеварительный процесс. Это правильно. А если вы туда еще водички зальете, что у вас получается? У вас получается помойка, гниение, где у вас начинается процесс брожения, который, соответственно, приводит к разложению и не всасыванию полезных веществ, в кровь и в органы системы. Вот так. Поэтому первый этап – это разделить еду с питьем хотя бы на полчаса. То есть поели каши, овощей, кусок мяса съели, через полчаса или лучше через час попили что-то. Компот, там чай, возможно, ну что кому нравится. И этот период охватывает один год. Вот вы сначала разделите, и вы сразу почувствуете, насколько вам легче стало. Следующий этап. Это отказ от всех плавких жиров. Это плавкие сырки. Это сливочное масло. Потому как вот эти плавкие жиры практически не усваиваются организму, И вы их должны исключить из рациона. Здесь следует сказать, что если вы что-то прекращаете делать, нужно это прекратить делать уже а, на протяжении всей вашей жизни. А вот эти качели вы прекратили, потом начали опять употреблять, они приводят организм к разбалансировке и ухудшению его состояния. Здесь я хочу как раз сказать о том, что такое голодание. Несмотря на то, что многие проходят через голодание и считают, что это хорошо. Вот с нашей точки зрения и с нашего опыта 30-летнего и моего личного, я ни разу не голодал. Мы... Прекращаем что-то есть, голодать начинаем. Организм начинает что делать? Выбрасывать токсины. Печень начинает выталкивать из, из себя негативные имманации э, и, естественно, токсины. Токсины идут в голову, так как печень, мать, мозга. Голова начинает крутиться, начинает перестраиваться ваше осознание мира. Начинают органы системы из себя что? Сбрасывать, очищаться. Вы поголодали три дня, потом миска как бахнули. Организм не понимает, что происходит. Вы представьте себе, организм в шоке. Третий этап, к которому вы подходите, вы отказываетесь от всей мясной пищи. От курицы, от яиц, от той животной пищи, от мясной сосиски, сардельки. Все, прекращаете их употреблять. Можете оставить на третьем этапе рыбу, твердые сыры, кефир и от молока. Вот о молоке... Отдельная история. Вспомните, вот животный мир, ведь только в определенное время, когда рождается новорожденный детеныш, и самка кормит его своим молоком, оно несет в себе как раз ту энергию, информацию необходимую для новорожденного, чтобы он выжил и начал функционировать в мире явном по своему пути жизненному. То же самое происходит и у наших человеческих детей. И молоко материнское, оно до трех лет, в принципе, оно подпитывает той необходимой энергией, дает те необходимые элементы для организма ребенка, которые его вскармливают, дают ему жизненные силы. А молоко коры, извините, это уже другая информация, другая энергия. И еще хочу раз напомнить, что... Только до 19 лет присутствуют вилочковые железа, по мнению специалистов, которые как раз усваивают и перерабатывают те ферменты, которые несет молоко. То есть усвоение молока. И тем не менее, здесь следует сказать еще одну вещь, что есть коды, то есть та информация, записанная на животных белках, на белках животного происхождения. Они попадают в ДНК и в РНК. Цепочки заполняются как раз кодами животного происхождения. И тот процесс, который Дарвин написал эволюции, по нашему мнению, как раз наоборот. Ни одна лошадь не стала человеком там за последние 10 тысяч лет. А вот в животных у нас превратилась масса людей. Посмотрите вокруг. Вот пьянство, наркомания. Это что, не животные? Вот низведение себя вот до животного состояния. И заключительный этап, когда вы переходите полностью на растительную пищу. Здесь следует сказать, что это уже до конца жизни. Вы исключаете все, связанное с животными, белками, жирами и так далее. Я уже более 22 лет веганствую. Я три года переходил. Три года. С 94 килограммов, которых я весил и был активный спортсмен, занимался активно, я опустился вот за эти три года до 71 килограмма, то есть убрал 23 килограмма. Затем у меня прошел процесс как раз реабилитации внутренней. И вот на сегодняшний день уже практически вот с 2000 года, более 20 лет, у меня вес стабильный 80 плюс-минус 2 килограмма. Вот где-то так. Это мой вес после училища, когда я пришел в 20 лет. Вот вес 80 килограммов. Это нормально при моем росте и так далее. Это нормально, я считаю. Естественно, вы можете оценить все, что с вами происходит, только лично. Как оценивать себя? Что съесть? Как есть? Вообще, и сколько есть? Но вспомним Галину Шаталову, она говорила, вот у вас желудочек, вот в день можно съесть вот столько вот пищи. Этого достаточно? Я считаю, что да, этого достаточно. Итак, следует подчеркнуть, что существуют еще биологические ритмы, которых мы должны придерживаться. На прошлом уроке я говорил, когда тот или иной орган включается в работу. Так вот, вот, по биологическим суточным ритмам, и работает у нас организм. Как пример приведу включение в работу тонкого кишечника в 13 часов. А в это время можно и нужно принимать пищу. Здесь хочу подчеркнуть, для мясоедов сказать, что вообще мясные продукты варятся где? В желудке. А растительная пища переваривается в основном в тонком кишечнике. И энергии надо на то, чтобы он переварился процентов 80 от той, которую вы съели с этим мясом. После этого вы едите что, там овощи или заедаете овощами, которые должны вариться в тонком кишечнике. И у вас получается, что внутри помойка, оно не переваря, оно не всасывается как положено. У вас наступает перекос, утяжеляется желудок и тяжесть возникает. Суточные ритмы, они э, в питании обязательно должны учитываться, когда есть, когда не есть. Есть еще недельные ритмы, есть э, месячные ритмы, есть годовые ритмы. Вот про годовые поговорим. Какое питание требуется летом? Летом есть фрукты надо, летом овощи свежие. Организм у нас настроен в нашей полосе, в средней, на то, чтобы употреблять... И выжать всю необходимую информацию, микроэлементы, витамины из того питания, как ягоды, фрукты, овощи, на целый год. Вот сколько фруктов надо съесть или ягод? 5-6 килограмм достаточно летом съесть для того, чтобы на целый год вы наполнили себя энергией, информацией вот, и витаминами на целый год. Например, осенью организм перестраивается на кислую среду, и уже у нас идут в питании заготовки, которые мы делаем на год, например, погреб ставим. Осенне-зимний период, он важен тем, что организм отдыхает, ему нужна разгрузка, он спит, как, как медведь спит. И мы должны находиться в таком расслабленном состоянии, и организм находится в расслабленном и его напрягать нельзя. Той едой, которую мы употребляли летом. И те продукты, которые сегодня продаются, там, цитрус, о них мы еще немного скажем попозднее, и не нашего края, в котором мы живем, они больше вреда наносят нашему организму. Потому что они не несут той энергии, полезной информации, которая нужна для организма. А весной организм просыпается, ему уже необходимо свежий зелень, свежее то, что появляется уже на наших огородах. Травка различная, мы начинаем пополняться, как раз и организм просыпается для чего? Для того, чтобы больше было работоспособности и желание трудиться. И как я уже сказал, летний сезон мы уже питаемся тем, что растет в данном месте, в данном месте, где мы родились. Вот это ареал обитания, особенно мужчины, того места, где он родился, те продукты, которые растут в, дальней, в данной местности. Это важно. Лучше всего приготовление идет на живом огне. Естественно, наши предки что использовали русскую печь, где табилилась пища и она давала полный спектр тех элементов, которые заключались в продукте. Вот мы делали как мы на остывающей печи, которую протопили печь русскую испекли хлеб, хлеба, а затем, когда уже она прогорела, на ночь закладывали туда борщ или еще что-то такое, ну борщ солянка, густая густая каша, овощи. Она тобилась, эти овощи или каша тобится ночь. И у вас на весь день следующий есть вкуснейшие пищи. Вот это самое лучшее из того, что было а, сохранено нашими предками, и мы это используем. И нет сравнений никакой ресторанской пищи с той пищей, которая идет из русской печки. Естественно, еще более совершенное питание приготовить можно на солнце осуривать. Так называемое осуривание это лигини готовили сурицу, которая была предназначена один наперсочек для тех мужей, которые родили не полный круг детей 9 детей, а 18-2 стопочки сурицы для того, чтобы омоложение организма шло и восстановление его. Так вот. Солнечный свет, печка русская, потом живой огонь, костер или еще, ну, например, голландская печка. Мы используем газ, который также в принципе является живым огнем, немножко спектр у него другой, он дает другую а, информацию, насыщает другим огнем другой энергией питания, которую мы едим. Но оно нормальное, оно усваивается пища, приготовленная на газу, но ну, может быть духовки газовые, это тоже нормально. А вот приготовление на электрических плитах, на индукционных плитах, а тем более на СВЧ, печках, это гибель нашему организму. Потому что там искажается информационная среда в пище, она не усваивается, она идет вся в шлаке, она практически только за счет иммунитета человека, за счет его жизненных сил он губит себя той пищей, теми продуктами и той пищей, которую употребляет при данном способе приготовления. Нужно постепенно, медленно, постоянно переходить от одного вида питания к другому и стремиться все-таки готовить, если у вас даже есть ну, электрические плиты в городах, что делать? Готовьте долго, то есть до, дольше растяните метод приготовления пищи не на час, а на два чтобы у вас на медленном, медленном, на самом слабом огоньке или на самой слабой разогретой плите готовилась каша, например, и овощи или еще что-то томилось. Питание ⁇ это тот первый шаг на пути духовного развития, по которому вы пойдете и который поможет вам освободиться от лишних нагрузок, поможет вам приобрести большую работоспособность, а в итоге вы получите радость душевную. А как определить, сколько, чего, каких продуктов это сделать, поможет вам методы биолокации, когда вы можете для себя освоить эти методы без существенных затрат, а практически даром освоить биолокацию, то есть освоить работу с маятником и рамкой. И при помощи маятника и рамки можете всегда определить на рынке, в магазине, подходит вам продукт, не подходит. Вы можете определить, сколько вам нужно еды и какой еды в данном процессе во время, дня, ну, во время текущего дня. А вообще тренируйте интуицию. Вот вы понимаете, сколько вам чего. Не переедайте, соответственно. Всегда нужно вставать из-за стола. С легким чувством голода, это все диетологи говорят, чтобы быть здоровым, переходите на здоровое веганское питание. Медленно, постоянно, постепенно, но переходите. Иного пути просто нет. Благодарю вас за внимание. С вами был Вичезар Вести Валкон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.